Уже сегодня Казанский федеральный университет стал ближе. Абитуриенты из стран СНГ могут сдать вступительные экзамены с использованием дистанционных технологий. Так, при соблюдении ряда технических требований, абитуриенты могут пройти вступительные испытания, не выходя из дома. Чтобы проверка знаний абитуриентов была объективной, а оценка заслуженной, экзамены будут проводиться через систему прокторинга или другими словами наблюдением за абитуриентами во время экзамена. Абитуриент, получив право доступа, попадает в систему идентификации личности. Далее ведется тщательное наблюдение с использованием веб-камеры. Система позволяет не только наблюдать за процедурой онлайн-тестирования, но и отслеживать, что происходит на экране компьютера абитуриента. Данная система исключает использование поисковых систем и делает замечания. Так, например. Если на рабочем экране меняется активное окно. Улавливает посторонние шумы и голоса. Производное от, от тангенса равно минус рок. Отслеживает направление взгляда абитуриента. Нельзя покидать рабочее место во время экзамена и пытаться, чтобы за вас дал вступительное испытание другой человек. Недопустимо появление других людей во время экзамена. Если веб-камера фиксирует неразрешенные предметы, например, мобильный телефон, экзамен прерывается автоматически. Ждем тебя, дорогой абитуриент! Не упусти свой шанс поступить в Казанский Приволжский Федеральный Университет.